Дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала с вами за новая ролик, но вот наступил тот момент, долгожданный, между прочим, по поводу вывода птенцов из нашего инкубатора Пришлось сделать такой небольшой брудер Сразу говорю, он не будет стоять здесь в крочатнике. просто здесь в крочатнике нет ветра и довольно удобно работать Длина данного брудера получилась у меня метр четырнадцать Высота у меня 30 сантиметров, думаю, больше пока не нужно Сетка пока кидная вверх, большая, крупная, ну мало ли что кот, чтобы не залез, чтоб, но ну, ну, не более того. Птенцы еще лед это так сильно не могут, поэтому никуда на не улетят. Здесь перец чтобы больше было света. Вы не думайте, что это высоко, потому что оно вот так. Да и работать с птенцами так же сильно тут не надо, это же не кролики. Поэтому посадил, пропоил, налил водички. Ширина 50, 60 сантиметров. Глубина 60, метр 14 вот так. Верх откидной здесь стоит. Здесь завальцовано, чтобы не царапать руки, ничего. Сюда приключил вот так на саморезы. Ничего сверхъестественного. Сетка здесь внутри, приходил. покажи. Сетка здесь мелкая, та же, как, такая же, как и здесь. Поддон буду делать небольшой, на, в принципе, на эту клетку, с USB. Но обтяну я клеенкой. Ну, обыкновенной пленкой, чтобы оно... Капала, какали они туда наверное, на наклееночку Сейчас птенцы суточные, двухсуточные Поэтому, чтобы они не травмировали лапки Мы застерим это все полотенцем Тоненьким вафельным полотенцем Поставим парилочку, насыпем корма Кормушки еще, друзья, нет мы поедем сегодня за кормушкой Какое количество у нас птенцов вышло С 63 яиц закладка Друзья, все сейчас увидите Ну вот, друзья, вот так они получились Лежат Жизнь радуется, не все ходячие, как я говорю. Сейчас вам все, друзья, расскажу. А пока кормушки в данный момент нет, поставили мы эту баночку с поилочкой, которая шла в продавцу к инкубатору. Здесь сейчас белые, 17 штук. Но два слабеньких, смотрите. 17 белых плюс два маленьких слабеньких. Видите, он перевернулся, не может нормально стать. Это тоже проблема как-то с лапками. Не знаю почему так. Ну вот, так. Та у нас, к сожалению, вот таких вот у нас уже 5 штук. Они родились, походили, походили и в итоге 25, 25-26 цыпляток у нас уже появилось на свет. Это еще не все, потому что у нас в инкубаторе еще лежит 18 яиц. Три уже наклюнулись, те еще как-то вот никак. Дальше, что еще хотелось бы сказать, из них 4 яйца выкинул, потому что они лопнули и поганяли Пока процент вылупа, ну или как это сказать Выхода цыплят 60% Но это пока Как там будет дальше, посмотрим Но ну, Надеемся, хотя бы 75% Чтобы у нас выход был цыплят Ну такие красоты Интересненькие Но ну, есть, конечно, очень слабенькие проблемы всегда с ножками Почему? Нам пока это неизвестно, потому что мы только начинающие птицы заводы и посоветовать вам, друзья, сильно не можем. Но места им достаточно. Здесь вот так получается. Вот так. Это все в помещении, то есть это кача-гарка Здесь им не будет дымно, им здесь не будет холодно, поэтому здесь свет всегда есть. А пускай это жалюзи И сюда красная эта лампа обогрева не нужна. Вот такие у нас прекрасные новости по нашим прекрасным. Малышам, правда, тихкают Ужасно Но места много, то что я надеюсь, все будет хорошо Идем в крольчатник Пока крольчатник, думаю, забежу, забегу В птичник наш Цесарки, слава богу, еще живы Несутся здесь на полу Понимаете ли, в кормушках Точнее, в этих э э Неудобно, на земле удобнее Юлька тут все гоняет Ветер сумасшедший, ужас Вот они наши Все красотули все, крольчатники. Так, друзья, мы в Здесь тихо, спокойно, и не ветрено. А то там на улице вообще не находиться. Новости. Ну, немножко семья мы раздаем, так что... Юлька, подойди, покажи. Наша интересная барашка, которая была у нас сукрольная на 18 сутки. Что она сделала? Думаю, просто ты, рожает. Мать мою женщину. Нарвала пуху, видите. А она там сейчас себя... Пуху, короче, море. Так, валите отсюда, дети. Она такая еще нервная. А, в итоге на 18 сутки сделала ложно окрол. Все, она у нас не сукрольная. В итоге, это было вчера, я ее честно хватаю, <coughs> и знаете, кому принес? Корши. Орша, вам привет. Оршавским а, кроликом я все-таки это все покрыл. А, по поводу вот этих наших бедолах, Юлька, ходи сюда. Рыжиков. Это целый один был? Mm -hmm. Да, один целый. Вроде бы все так более-менее. Я еще раз там попрыскал Еще попрыскаем сегодня. Ну то есть немножко затягивается. Друзья, это был, я не так сказал, это я назвал что-то Могилевский кролик. Ну, погрыз. А мне человек с Чауссо, которого я брал тоже серобру, пишет это не мой кролик погрыз их. А, да, это Могилевский кролик. От Сашки погрыз вот этих вот маленьких моих красавчиков. ну ничего не сделаешь, это моя вина, как люди некоторые пишут, что Клетки у тебя говно. Да, я не спорю. Может, у меня клетки говно. Вот так некрасиво, неудобно, плохо закрывается. Но, друзья, понимаете, я прибегаю сюда, как ломовая лошадь. Сейчас я вот брудер доделал, цыплят посадил. Сейчас мне нужно ехать на работу. Потому что только вот проверка приезжала. Короче, и домой часов в 9-10 в приеду. Хотя сейчас только, наверное, 12 или больше. Ничего, все сделается. Завес я уже, друзья, купила. Речки есть. И эту фигню я, конечно же, сделаю. Но. Но ну, нельзя успеть за один день все это сделать. Даже за два, даже за неделю. Когда-то у меня этого вообще не было ничего. Сейчас уже это появилось. Возвращаемся к нашим баранам. По поводу данного барана. Я случил аршанским полтавским серебром. Довольно эффективно. Она все сделала, что от нее требовалось. Была в огромнейшей охоте. Все у нас получилось. Вот такие барашки. Кто спрашивал, они родились 10 числа, с ночи на 9 на 10, то есть 9 числа, 10 числа. Сегодня у нас 13, то есть им один месяц и сколько это там дней. Надо было взвесить, но я что-то честно пропустила этот момент. Так что рыжики у нас тоже более-менее нормально. Не работают, кролики пьют, научились сами. Их учить к этому не надо, заставлять их ничего этого. Они, когда пить хотят, они тычутся по всем этим стеночкам и находят эту поилочку. Идем дальше короче здесь мы продали эту сукройная уже осемененная здесь тоже семена здесь уже был босс они уже подрастают жизнь радуется вот такие у нас красотули жрут только насыпают. Дальше. здесь также у нас малыши здесь у нас парочка парочку удалочка там полтавское серебро между прочим такая какая-то стихла она сукрольная то была такая бешеная сейчас уже как бы поспоконела такая вот ну. а то говорят все все серебро агрессивно да может и агрессивно но как-то более-менее еще пока мне не нравится так что у нас здесь юлька позавязывалась Здесь у нас также сидят малыши в двух секциях, в двух ячейках, здесь крупнее, которые малыши, которых я к себе грубо расставил, посмотрим, что с ним получится. Это минчанин, любопытные такие, постоянно любопытные. Ну и здесь два мальчика серебра, И они красотули, уже такие темные стали, так что все хорошо. Так, что еще? Акрол здесь пока нету, прощупал, не знаю, что там какая-то такая, знаете вот гнездо думал может тоже ложный окрол нет прощупал все хорошо но и как-то тяжело уже вторые сутки отказалась от питания посмотрел я ну ее думаю может как-то заворот кишок есть то есть понятие вздутие какое-нибудь расстройство желудка нет вроде бы все хорошо кал есть свежий ну понимаете что-то вот как-то мы не можем окролиться хотя кролиться должны еще были вчера все мать я тебе не буду беспокоить Давай. Сейчас поправим гнездо, поправим здесь и тут, все, иди, иди, Здесь тоже уже начали вылазить гнезда, здесь радуются О, Юлька я не могу достать Вылазит, глазки подкрывали, бегают туда-сюда уже, все хорошо Так что по поводу кролиководства сделал бы, конечно же, все Сделал бы все, это, конечно же, за раз Сделал бы все, как на заводах, фабриках и все остальное, но так не получается даже вам пыль, видите как-то, да, бывает некогда это все убрать так что по нашим этим курам, курям, по нашим курям мы более-менее уже разобрались, брудер есть по поводу руки более-менее набил, определились какие яйца у нас были хорошие, какие плохие, потому что мы ложили от нескольких людей мы сейчас знаем, у кого лучше, у кого хуже получилось. Но попробуем взять с города Могилева, привести оттуда и заложить на инкубацию. Ближайшее-ближайшее время. Потому что цыпляток нам мало. Ну, что хотел-то рассказал. А остальное покажу завтра. А может, и завтра. Потому что сейчас начинаю ремонтировать мои клетки. Делать открытые крышки. Все. Всем пока. Подписывайтесь на канал. Будьте в курсе наших событий нашей жизни. Всем пока.